Мы находимся в верхнем саду над Екатерининским дворцом. Тут прям на крыше сделали вот такое чудо-сад. Есть яблонька, цветы красивые, розари тут очень красиво. И вот туда потом уходит дорожка вниз спуск такой. Ну, в общем, здесь ландшафтные дизайнеры и флорари очень красивые сделали. Вон, Надюшка тоже ходит, наблюдает, какие цветочки тут. А тут вот сверху... О, какой красивый соответно сверху. Вот здесь мы тоже прокуливались